муниципальном образовании Самсоньевска на севере города установили еле в уродливых... Даже не знаю, как это назвать. Нам, конечно, стало интересно, кому пришла идея закупить это чудо на бюджетные деньги и сколько из этих денег было потрачено не по назначению. Открываем сайт госзакупок и видим. Оказывается, это вазон ручной работы с использованием резьбы по дереву. И стоят они 16 тысяч каждый. Возможно, вы думали, что вазон ручной работы с резьбой по дереву выглядит так. Или так. В Самсониевская С ВАМИ НЕ согласна. КАЧЕСТВО ЕЛИ ВЫЗЫВАЕТ НЕ МЕНЬШЕ ВОПРОСОВ А что не так, молодые и симпатичные, спросите вы? Вот только каждая из них обошлась нашему муниципалитету в 15 тысяч рублей И это во много раз выше средней рыночной цены за такие саженцы Куда остальные деньги ушли? Черт его знает Видимо, это наценка за то, что деревья редчайшего вида Ель коррупционная Итого Каждая такая конструкция, ель плюс вазон, стоит 31 тысячу рублей, а вместе с зарплатой рабочих, землей и другими расходами – 52 тысячи. Но такая ель в районе не одна, а на всю закупку муниципалитет потратил 2,5 миллиона рублей. 2,5 миллиона рублей на еле и вот это. И если мы уже успели привыкнуть к тому, что из городского бюджета такие суммы исчезают совсем незаметно, то в рамках муниципалитетов, денег, которых вечно ни на что не хватает, это космическая сумма. На эти деньги можно было бы купить примерно 10 тысяч саженцев обычной ели. А если не учитывать стоимость работ и транспортировку, можно было бы разбить целый еловый лес. Но тем не менее глава муниципального образования Сампсониевская Наталья Карфополицкая награждена медалью «Заслуги перед Отечеством второй степени» за высокий вклад в дело становления местного самоуправления в Санкт-Петербурге. Но сможет ли она ответить нам, где она нашла такие уникальные ели, в какой школе на уроке труда сделали эти вазоны ручной работы и где на них все-таки резьба? Чтобы точно получить ответы на эти вопросы, мы направили запрос в прокуратуру. Всем привет! Я живу в муниципальном округе Синой и не могу спорить ни одной нормальной детской площадки рядом с своим домом. На сайте госзакупок я нашел интересную закупку на сумму 35 миллионов рублей. Вся акта по и закупка является совершенной. Я решил отправиться и посмотреть, как же благоустроили мой район. А вот здесь по адресу на Фонтанки должно быть 7 токношеров. Объясните мне, где есть 7 тренажёров, я вижу только 3, ну ладно, 4, вот и колечко, вот и Сетка, полтавшийся, пятый тренажёр, что начнёт пролезать ему. А вот здесь по адресу набережной канал Grip 84 должен соблагаться информационный стенд. Как вы считаете, он должен выглядеть? На самом деле он выглядит вот так. По адресу первого грибцова дом 022 должны быть две скамейки и одни качели. Но здесь ничего нет. Мы очень старались, но ничего не нашли. А здесь по адресу переугореццола дом 3 должны быть установлены две качели и одна горка. Но качели всего лишь одна, и для 2017 -го года она немного хлип. Согласно техническому зданию по адресу горохова 33 должна быть качель. Но здесь ее нету. нет. А здесь, правда, в суперилок Антоника Дом-Дети должны быть две качели и одна скамейка. Но качели всего лишь одна, и то не 2017 -го года, как видно. Как вы могли заметить, ничего того, что было указано в техническом знаке, на месте не оказалось. Горки старые, а где-то вообще не детских площадок. Куда испарились новые качели за 35 миллионов рублей, а остается только догадываться. Возможно, Наталья Стахова стоила наградить не за особые вплаты в Резии Петербурга, а за особый талант в освоении бюджетных денег. Но с этим пускай разбирается прокуратура, куда мы, собственно, и направили жалобу. За каждым украденным рублем стоит человек, положивший этот рубль себе в карман. А значит, и у каждой коррупционной закупки есть свое лицо. И мы хотим, чтобы вы его запомнили. Пока чиновники награждают друг друга медалями и присваивают почетные звания, мы присваиваем им почетные места на нашей карте распила. Торжественно прикрепляю фотографию главы муниципального округа Самсоньевская к Крафополицкой. Ну и, конечно же, Астаховой, главы Синного округа.